Начинающий канал Лорд, качественный контент, а ваши любимые Тагаче, да еще и очень приятный голос. Поддержите парня, подписывайтесь, ссылка в описании. Ладно, всем привет. Кожаные блюда гей. начал новый ивент. Как круто. Короче, пацаны, сейчас все будет четко, обещаю вам. Я вам расскажу, как пройти этот ивент и убить инвокера за одному катку. Все очень просто. Для начала нам нужен хороший пик. Вот смотрите очень четкий пик. Медуза, Акс, Спирит, Морта и хрен какой-то. Мы сможем с ним выиграть 100%, главное и убивать всех и держаться вместе. Все очень хорошо начинается. Смотрите нам нужно убить максимально много куриц и собрать все деньги с них. Тогда мы закупим самые крутые темы для Медузы и наши тиммейты смогут тащить. Блять. Эти кожаные ублюдки не смогли ничего сделать. Как так? Я старался. Почему я могу тащить, а они не могут тащить? Я сжигать записываю. Да сука, как так-то? Кожаные ублюдки, я вас ненавижу. Ладно, давайте тогда сделаем все с помощью бага. Нам нужны минеры все. Остальные герои должны быть с хорошим дамагом и живучестью и все. Я бы посоветовал взять обязательно Акса, Медузу, Лишака и еще кого-то. Все, что нужно дожить до инвокеров. И собрать вот эти и темы минёру и все. После того, как вы убьете три инвокеров, будет один огромный кожаный ублюдок, такой как вы только больше. Как мамка твоей бывшей. Так вот. Тут должен минер поставить очень много мин, чтобы убить инвокера с один удара. Если мин будет недостаточно, он не умрет. Плюс все мины должны быть в одной точке. Смотрите. Да вы можете зафейлить поначалу, но ничего, все равно пытайтесь его подвести к милам. Блять. Сука, как я их ненавижу, но ну, я думаю вы уловили суть, как нужно убивать инвокера. Всем пока. А да если вам понравилось такое видео, я хочу, чтобы вы про это написали в комментарии, или может что-то отправить надо? А? А? А? А? А? А? А? Пока, кожаный ублюдок.